что-то чувак, он какой-то придумал способ делать быстро, многое и разнообразно. Дизайнер, короче, он все-таки, как ни крути, он ограничен своим стилем. И я, я замечаю, что очень мало кто может работать в разных направлениях, в разных стилях. Рано или поздно рука набивается на какой-то определенный Короче, стилек, который заходит лучше всего. Вот это со всеми происходит с дизайнерами. Есть, в общем, какое-то общее поле вкусовых предпочтений, как я это представляю у людей. И редко кто может это проигнорировать, когда тебе все пишут, ты делаешь говно, ты мудак, и все твои работы просто полный отстой. И человек начинает как-то стараться делать какой-то общий конвей в какой-то какой норме. Вот Иронов, мне нравится, что он на эту норму плюет самое главное это, конечно, скорость и простота. Допустим, если работать с человеком, с обычным, то, во-первых, для начала нужно его найти и понять, откуда его взять. Это занимает много времени и усилий со стороны клиента. Если человек просто сейчас пойдет в интернете искать себе дизайнера, он споткнется прям о кучу людей, которые не умеют работать, не дисциплинированные, которые не сдерживают обещания или делают просто плохо свою работу или сливаются там после первых же трудностей комментариев и проблем. Когда ты находишь этого человека вот среди всех этих проблем, вот более вот нужного, более-менее нормального, тебе нужно с ними как-то договориться, то есть все равно может куча всего случится, ты можешь не сработаться, у вас может во вкусах не сойтись, человек может тебя не понять. Ключа, вот работа с людьми это самое, наверное, сложное что есть в жизни. И на этом, на фоне этого Иронов выглядит как просто, блин, благословение. Вот. Особенно если ты понимаешь, в чем прикол и в чем ценность. Не нужно тратить время никакого, никакой боли, никаких проблем, никто никуда не сольется. Ты просто пару кликов сделал, выбрал и моментально получил результат лежа на диване. Ни с кем тебе не нужно общаться, никакие переговоры там ездить, Не нужно тебе никого смотреть там вживую. Степень упоротости выбрал, короче, какой ты хочешь. И все. Если ты шаришь в этом, ты прям очень быстро все точно подберешь нужный вариант. Логотип и в целом идентика и брендинг. Это может быть очень быстро, легко и просто. Что точно так же, как, не знаю, сделать там, звонок, отправить смс. И с приходом таких инструментов подпадает необходимость иметь крутой скилл. Но не отпадает необходимость шарить в том, что ты делаешь, понимать, зачем ты это делаешь, как это использовать. Совершенно поменяется набор скиллов, которые нужно дизайнеру иметь. Будет больше оценивать и выбирать, чем рисовать сам и тратить э, время на этот. А почему бы не сделать, допустим, дизайн, который может к себе внимание привлекать, который хочется обсуждать, который как вот уже больше в искусство уходит. То есть не просто какую-то абстрактную картину, которую не, не растеть там с Генерила, а создать какой-то объект, не с помощью человека, который можно использовать, на с помощью которого можно новые объекты создавать и уже вдохновляться этими объектами. Это вот это коронов типа делает.